Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый-добрый вечер! Сегодня снова понедельник, а это значит, что э, начинается очередная встреча клуба «Люди вне профессии». Давайте я еще раз напомню о нашем проекте. Проект «Люди вне профессии» существует уже более пяти лет. Изначально это московский проект, и основан он Екатериной Бариновой. В то время она уже занималась бизнесом, и у нее была своя компания по декору, по озеленению, и она а, начинала, начинала делиться своими знаниями с людьми. Ее это очень вдохновило, и она решила основать проект «Люди вне профессии», куда действительно она приглашает и всегда интересных людей, Интересных спикеров, которые э, профессионалы в своем деле или э, увлечены каким-то хобби. И эти люди, спикеры, готовы делиться своими осознаниями, своими открытиями, своими, своими профессиональными навыками э, с остальными. Ну а наши слушатели — это те люди, для которых важно развитие, которым интересны эти темы, и которые каждый понедельник присоединяются к нам, чтобы снова услышать для тебя что-то новое и интересное. В Минске этот проект «Люди вне профессии» существует уже более трех лет. Раньше мы собирались, конечно же, вживую, но, а сейчас настало время онлайн-форматов. И э, сегодня очередная встреча с нашим гостем. Гость у нас будет интересный. Если честно, для меня это первый такой вдохновляющий опыт э, общения с человеком. Для меня это удивительная, сказочная какая-то профессия. Э, и поэтому я постараюсь от себя раскрыть этого человека для, для вас с помощью своих вопросов. Итак, кто сегодня у нас с нами на прямой связи? Это врач Михаил Кудин. у него огромный стаж уже работы, 15 лет врачебной работы, 8 лет он специализируется в области пластической хирургии. Начинал он, конечно, в Гродно, он с отличием закончил медицинский университет, сейчас он участник различных международных симпозиумов, конференций, по пластической хирургии, и сегодня мы поговорим с ним о красоте, о самооценке, о восприятии себя человека, о том, как он, как он делает, какими принципами он руководствуется, когда совершает какие-то операции с людьми. Михаил, добрый вечер. Так, Михаил, включите себе микрофон, пожалуйста. Так, Михаил, добрый вечер. включил. Добрый вечер. Хорошо. Я рада вас видеть, я рада вас слышать. И äh, Михаил, скажите, ваш, к вам первый вопрос, как вы стали врачом? Вообще, кем вы мечтали быть в детстве? Не, ну тут все просто, на самом деле. Э -э -э, в совсем маленьком возрасте хотела быть ветеринаром, но потом узнал, куда засовывают градусник собакам и в принципе, расхотелось как-то. Потом летчиком, но это были 90-е года, я не летал. Ну, летчики, они у нас не летали в 90-х годах, в начале 90-х, ну, в конце 80-х, начале 90-х. А потом, как бы, решил стать врачом. Ну, мне проще, потому что у меня единственный кто не врачи, это, это мои родители. Остальная вся семья — это врачи. Тетя у меня хирург, поэтому она у меня была примером таким, и я где-то вот 9 класса, я был олимпиад... Ну, как бы вначале у меня был физмат, и после 9 это был биологический класс с биологическим уклоном. И там уже у меня уже вопросов не стояло, я хотел быть с врачом, хотел быть с хирургом. Ну, стояло, и все. Варианты не угу. рассматривали. Угу. А родители, они же не врачи, они вас поддерживали? Да, конечно. Ну, вообще, как бы, в Советском Союзе, наверное, вообще традиция... Мальчики должны быть врачами либо инженерами, а девочки должны быть педагогами, либо врачами как бы, учитывая, что тем более вся семья у меня кроме у нас очень близкая семья, то есть в плане того, что мы близкие, то есть двоюродные братья, племянники, троюродные мы общаемся, и как бы, у нас даже нет разделения на родных двоюродных. Это, как бы, вот, это семья. И пример моих родственников, он ну, всегда родители к этому очень Ну, спокойно относились. Хороший брат, у меня строители. Mm -hmm. Ну, в принципе, особенно Поэтому почти шел, и никогда никаких вопросов не возникало. А, ну, профессия, конечно, благородная, но, как правило, отговаривают, потому что эта профессия, с одной стороны, неблагодарная и малооплачиваемая, да. А, ну, у вас все так сложилось, да? Ну, в принципе, да. Но на тот период, наверное, была малооплачиваемая, но это вообще сложно было назвать профессией, которая была высокая кроме бизнеса какого-то частного но на меня никогда не давили. То есть, это было же желание, это хотелось э, пойти, помогать людям, но это э, все, кто идут в мединституции, в принципе, они должны идут с таким планом, идти, помогать людям и вопросов не возникает как бы, в этом плане, почему вы пошли. Есть, конечно, небольшой процент это, там, скажем так, какие-то другие причины, но в большинстве случаев это вот, такой юношеский максимализм спасать жизни и тому подобное, то есть это видится как, как любая профессия, как и военная, наверное, в детстве видится такие вариоли э, героических каких-то нимбов и тому подобное. То есть, э, я, я не исключение для, в этом плане был. Михаил, а, ну вот выбрали вы направление именно эстетическая пластическая хирургия и уже успешно 8 лет работаете в этом направлении. Почему именно пластика? Ну, она, как все случайно, вы же поймете, что я э, ушел в эстетику не сразу. То есть я достаточно приличное время, то есть я с 2000 ну, да, была стажировка в пятом году, и с шестого года я работаю хирургом, там была ординатура по хирургии, и потом работа хирургом в, в тракальной хирургии, то есть это хирургия грудной клетки, шеи. Мы оперировали тяжелых mm -hmm. больных, э, осложнений после кардиохирургических операций, то есть крайне тяжелые больные, и, ну, это такая большая, тяжелая медицина, в том числе медицина катастроф, то есть, грубо говоря, все ранения, то есть, когда, ты начинаем, когда мы начинаем дежурить, то есть, э, все ранения огнестрельные, ножевые, ранения грудной клетки шеи с города Минска, они все везлись к нам в больницу. И всех их оперировал, ну, дежурный хирург, там, одним из которых, то есть это такая вот... Э, про... я вам могу так сказать, что я в этом плане не одинок. Мало кто, мало кто из хирургов, которых я знаю, специально уходили и были эстетиками. Ну, эстетическими хирургами. И такие хирурги, они немножко... Вот, как бы, с возрастом она, конечно, все это проходит, но у них, как правило, нет такого опыта, знаете, трагической медицины, которая, в принципе, э, помогает в жизни очень сильно. Потому что это опыт, а опыт – это всегда это, э, это знаний. Пусть он там, заработан определенным путем, но это определенный багаж знаний, который mm -hmm. в себе более веримых, нестандартных ситуаций. Uh -huh. а, вот, Михаил, удивительно. Обычно медицинские вузы, факультеты – это всегда очень много девушек, очень много девушек. да? Но, тем не менее, я смотрела статистику по пластическим хирургам. Например, из 28 пластических хирургов Минска только три из них женщины. Почему? Что, доверяют больше мужчинам? Не, ну я бы сказал, наверное, больше. Я как минимум знаю четверых. Просто mm -hmm. может быть, ну, не все как бы звучат. Но тут момент такой вы должны сами понимать, что вообще сама по себе, опять же, говорю, редко кто приходит, хотя даже пятерых я знаю, извините, даже пятерых, редко кто приходит, шестерых уже посчитал. Но ну, все равно соотношение разное. Вы должны понимать, что опять же, я говорю, редко кто приходит в эстетическую хирургию с, непосредственно с нуля, как правило, это хирурги, причем состоявшиеся в своих профессиях. Это может быть микрохирургия, это может быть онкология, э, это хирургия ожогов, это, опять же, таракальная хирургия. То есть я могу, в принципе, мы можем обсудить вот всех там 28-30 человек, я могу сказать, кто кем был до того, как начал делать, ну, работать в эстетике. И даже я, допустим, я еще дежурю в больнице, я по старой памяти беру себе там 4 ставки, ну, кто-то прыгает с парашюта, кто-то гоняет на машинах. Я хожу в больницу, оперирую там ножевые ранения, условно говоря, принимая экстренных больных. Э -э, Кто-то был нейрохирургом. То есть, и, соответственно, э -э, вы должны понимать, что в хирургии, в общей хирургии, в таракальной хирургии, в любой хирургии, которая в городе Минска, мужчины превалируют над женщинами. Соответственно, потом как бы, они э выбирают этот путь, как бы, когда они идут. Но изначально процентное соотношение мужчин в хирургии, оно всегда выше. Так было и так, наверное, будет, потому что это достаточно сложная, достаточно энергоемкая для психики, ну и как бы вообще для жизни профессии. И чаще в ней все-таки мужчин, Хотя э, женщинам сложно там приходится, потому что у них есть помимо как этого, -то как-то есть семья, как есть какие-то еще обязательства именно семейным, э, со временем э, им тяжело переносить такую хирургию. И, соответственно, их вообще изначально хирургии идет меньше. Чаще это какие-то узкоспециализированные, гинекология, ловы, там еще что-то такое. Ну, то есть вот скажешь, больших хирургий там изначально количество женщин меньше. Ну, я, в принципе, ничего не вижу плохого хирургии для женщин. Пропали? Или это я пропал? Не только... Я вас сейчас слышу, а вы меня? Слышите, да? да? Я сейчас тоже вас слышу. У каждого человека есть какой-то свой внутренний кодекс, свои ценности, которыми он руководствуется в жизни и в профессии. Какими установками и ценностями руководствуетесь вы? Ну, Что наверное, для вас В, принципе, в жизни это для всех, то есть не обмани, не укради вести себя честно. То есть это обычные общечеловеческие ценности. Профессии в принципе то же самое. То есть первое, знаете, как вот, в ответе за, за тех, ну, вот этот знаменитый логин, я даже не, не буду, что его повторить, но первое, это надо делать операцию по показаниям, то есть тем людям, кому они показаны. Второе, быть максимально открытым, человеку и признавать свои ошибки. И, соответственно, как бы, ну, самое главное для человека, понимаете, когда большинство людей, когда идут на операцию, они подсознательно готовы к каким-либо То есть, ну, это нормально, считаю, И тут надо понимать, что, ну, человека нельзя бросать. Тогда боится не столько даже осложнения операции, сколько быть прошлое, потом после, операции. Тут надо как бы давать mm -hmm. определенную как бы, уверенность человека, что он не останется один на один а с, осложнением, с болезнью совсем остальным. Ну, то есть, вот это поддержка. Первое это выбор операции, второе поддержка, и третье это, я не знаю, взаимопонимание между mm -hmm. Uh -huh. uh, вот. Uh, первое, первый кодекс, который вы сказали, да, это mm, оправданный по показаниям, да, по показаниям. Uh, вот как, uh, как часто к вам вообще обращаются мужчины, и какое соотношение мужчин и женщин к вам обращается? Ну, мы сейчас берем конкретно регион Беларусь, правильно? Да, да, Рабу... да, да. Я, там немножко другое, Честно, могу сказать. Смотрите, где-то, если так говорить, один к десяти. Но в последнее mm -hmm. время это количество растет, и, ну, это, во-первых, связано с расширением спектра операций, во-вторых, немножко культуры, которая изменяется. То есть, у меня много мужчин, допустим, которые были это, представители из Москвы, из крупных мегаполисов, которые приезжают. Второе, очень крупное направление мужчин, которые идут, это, это европейцы европейцы, которые, как правило, женаты на наших девушках. Mm -hmm. Они приезжают, потому что здесь дешевле, у них есть возможности с переводчиками. И, э, в принципе, третья э, группа — это состоявшиеся мужчины, которые хотят выглядеть хорошо в своем, э, ну, как бы, они не чувствуют себя mm -hmm. в этом, свои 52, они, скажем так, занимают, как правило, это среднее либо выше среднего экономического ну, благосостояния. И они работают в молодом коллективе, им надо выглядеть хорошо. Да есть, вы же понимаете, что сейчас молодость и здоровье – это тренд. То есть никто сейчас, как бы, я думаю, такого среднего класса, он кинчится тем, что он курит, там, пьет и гуляет. Есть, это, ну, это вообще общемировая тенденция сейчас быть здоровым, выглядеть хорошо как бы, и показывать. Часто это как бы вот, когда есть определенная разница в возрасте с парой. То есть, они тоже мужчины приходят, им хочется на фоне своей молодой подруги, там, более, ну, они себя чувствуют, на самом деле, более молодыми. Им хочется дополнительно чувствовать себя, скажем так, еще, ну, и выглядеть хорошо. То есть, это вот, вот это мужчины, которые, как бы, приходит ко мне, в этом случае. Есть определенная категория мужчин, действительно, с комплексами, но это... они ко мне не так часто попадают. Это... Вещи, это клиенты э, урологов, все-таки, там, как бы, такие моменты. Хотя они тоже ко мне приходят. Это определенные моменты, ну, скажем так, психологические больше. Такие тоже мужчины встречаются. Но это, как правило, все, что касается интимной зоны. Лицо, э, тот mm -hmm. бодипомбик, когда ты делаешь прорисовку каких-то зон, убираешь какие-то моменты, либо там подтяжку лица, блефоропластику. Ну, это, как правило, первая категория, которую я назвал. Пропали. Все пропали. Михаил, небольшая минуточка да? сейчас Александр подключится, и мы продолжим. А, хорошо. алло я на связи да хорошо все мы снова на связи что-то было у нас со связи михаил слышите меня я про... да отлично все спасибо да. Ну, в принципе, мужчине, я, наверное, рассказал так вот, с большего, ну, это абсолютно нормальные люди. Есть категории еще, скажем так, мужчин, которые изначально к себе очень внимательно относятся. И, э, угу. там, предположения, там, о их сексуальной ориентации, ну, это не всегда правда, на самом деле. Бывают и такие люди, которые, ну, я не вижу в этом ничего плохого. То есть, опять же, бывают абсолютно нормальные люди, которые к себе просто стараются себя держать в руках Михаил, давайте поговорим о женщинах. Молодцы. Это вы любите, отлично. Молодцы, а, вот для вас, как для мужчины, что есть красота, что вы считаете красивым в женщине и что делает женщину женщиной? Ну, тут понятие красоты, понимаете, оно достаточно сложное, в принципе, у каждого из нас есть свои представленные красоты, но есть понятие какого-то стандарта. У вас стандарт. Ну, как вы хотите, чтобы я это описал, вот, мое понимание красоты, понимаете, то есть, как бы, кто, тут, понимаете, надо о чем-то говорить тогда, понятие красоты. Понимаете, да, на что я ориентируюсь? на черты лица, на контуры, на, скажем так, на те моменты, которые, в принципе, у меня, наверное, вот если так говорить, достаточно стандартные. То есть это древнегреческие вот эти стандарты, они э, не эпохи Возрождения, а именно древнегреческие, назовем это так. Это стандарт, который, в принципе, принят во всем мире. И э, вы должны понимать, что стандарты красоты, они другие, они меняются. То есть в 70-е годы это там широкие бедра узкая талия, в 80-х годах это там хиппи, это худощавые, ну там 90-х годах худощавые люди и тому подобное, или 2000 лет. Тут надо понимать, ну, на что ориентируемся. Если как, как мужчине нравится, мне когда, знаете, э, когда девочки приходят на консультацию, э, там особенно повторные осмотры, девушки заходят и сразу сходу раздеваются. Я говорю, у меня самая классная профессия, мне девочки заходят, сразу раздеваются, говорят, даже говорить с ними не надо. Ну это шутка, естественно любовь и тому подобное отношение — это какая-то химия. Есть стандарты красоты. Я, в принципе, к ним придерживаюсь, но, опять же, есть понятие, понимаете, почему я долго разговариваю, у меня в среднем консультация по груди, допустим, занимает около часа. Потому что основной заказчик груди не я, который я буду выполнять. Понимаете? То есть я ее, и носить ее не мне в итоге, по факту. И тут очень важно понять, чтобы вы с хирургом были на одной волне. Потому что третий размер у меня, понятие третьего размера у меня и у вас, оно может отличаться. Да. Так вот, Михаил, мне важно, какие вопросы вы задаете девушке при первой встрече. Ведь... Очень часто женщины идут на пластику, как хватаясь за соломинку, как волшебная таблетка. А чего? Зачастую. Подождите. Извините, что перебил от чего? Ну, а зачастую таблетки. Опять трапаю соотношение, да? То есть вы, как бы, я вам сразу могу сказать, я, если узнаю об этом, то я откажу девочки. Просто откажу сразу же. Я не возьму ее на операцию. Если у нее там какие-то отношения разладились, она пришла ко мне на грудь, и я об этом узнал до операции, однозначно я откажу. Сразу же причем. Не, я с ней побеседую, я ей дам, как бы, вот мы подберем грудь, но я ей скажу, что не надо вам оперироваться. Не... Суть в чем, вы же понимаете, что, опять же, соответствие ожиданий не получено результату. В данном случае полученный результат, это красивая грудь. Но ожидаемый результат был возвращение мужа. Понимаете? То есть, соответственно, если муж не вернулся, то, о, наверное, хирург сделал плохую операцию. И грудь, даже если она по всем стандартам будет отличная, но она не поможет человеку. Вы же понимаете, что там, допустим, какие-то внешние изъяны. Человек прожил с тобой 20 лет потом он какой-то там э, нашел себе повод в виде твоего внешнего изъяна, он тебе об этом сказал, как бы для того, чтобы найти себе причину уйти. Но, как правило, в 99% случаев это, ну, это не эта причина. И как бы даже если вы его исправите с помощью пластического хирурга, э, там мужчина, либо там, вторая половина к вам не вернется. Но виноват в этом окажется пластический хирург. Для такого человека, скорее всего, с высокой долей вероятности, не у всех, естественно. А, потому что, опять же, это несоответствие а, ожидаемого результата, а, полученного. То есть когда человек ожидал возвращения, ну, даже он не ожидал даже там красивой груди, он ожидал возвращения мужа. И пусть даже какая бы хорошая эта грудь не была, муж к нему не вернется, к ней не вернется, а, ну, как бы. Соответственно, есть дисбаланс. Человек склонен кого-то винить. И нам будет на пластическом хирурге. И поэтому тут проще не брать этого человека, если, если как бы грубо говоря, ты об этом узнал. На другой момент, что не всегда ты узнаешь это ну, как бы до операции. Mm -hmm. а, вот поэтому я хотела уточнить, есть mm -hmm. ли у вас э, услуга психолога, чтобы перед э, какими-то действиями и вмешательствами человек э, пообщался с психологом? Нет, нет, такого нету. Я вам честно могу сказать, что, наверное, в ближайшее время ни одного пластического хирурга этого не появится. Э, потому что в нашем обществе, допустим, психолог, он, э, очень часто людей отпугивает. То есть, если ты говоришь, сходите к психологу. ты, наверное, поэтому чем-то ты сам оцениваешь человека. И это, в принципе, он просто не пойдет к психологу изначально. Он может сказать, да, хорошо. А требовать от человека психолога, это, знаете, прямо, это в прямо в центре психолог, прямо в центре, чтобы определить э, Но... действительно важность этой, этого вмешательства. Ну, вы понимаете, важность вмешательства должен определить для себя сам человек. Угу. То есть, э, и психолог ему тут не поможет. То есть вы же понимаете, что, ну, я вам так могу сказать, что я не видел ни одной операции, э, которая делает человека максимально счастливой, э, ну, ни одной такой, как бы, операции, вот как эстетические операции, удачно сделанная операция, которая, э, как бы, скажем так, сделана по показаниям, по желанию человека, она настолько его видоизменяет, что это потрясающе, на самом деле. И э, на самом деле, если там у тебя какой-то случай неудачи, и это настолько человека выгоняет в такую депрессию, э, ну, что это неописуемо на самом деле. То есть, э, слава богу, процент этих неудач, их меньше, чем удачных операций, причем значительно меньше, но они случаются. И, э, ну, опять же, еще человек к этому относится, конечно, но э, важность непосредственно операции, эстетически Вы же понимаете, что крайне редко э показания для эстетической операции лежат в физической плоскости. Э -э чаще всего они лежат в психологической пло плоскости. И тут вопрос просто, что выбирает человек? Либо он будет три года ходить к психологу и повторять о том, что он красивый, ему, у него большая грудь и тому подобное и все остальное либо он придет к пластическому хирургу, сделает это, там, 2-3 месяца восстановления, она красивая, она уже, как бы, у нее сразу меняется самоощущение, знаете. И тут, да, может быть, психолог нужен, но направлять рутинно человека к психологу, ну, наверное, это неправильно, потому что я вам так могу сказать, что в моей практике 90% тех пациентов, кого я оперирую, это абсолютно нормальные, уверенные в себе личности. То есть это не надо думать о, пласти, о эстетической хирургии, как будто там приходят оперироваться только там, э, скажем так, э, неуверенные себе э, невротики, ну, назовем их так, понимаете? Нет, такое как бы наоборот. Э, это, как правило, успешные, э, самодостаточные люди. У них нету таких больших проблем психологических. Если ты эту проблему выявляешь, то ты его не берешь, этого человека, потому что от него будут дальше проблемы он не будет доволен операцией. Как правило, это абсолютно адекватные люди. То есть, э, если, э, э, скажем так, э, ты попал в портовод, тот тип людей, про которых вы сказали, которые нуждаются в психологии, то их лучше не брать на операцию. И тогда ты их отправляешь. Э, в любом случае, мысль такова, что да, психолог, наверное, нужен в центре, но направлять к нему рутинно человека, который пришел к пластическому хирургу, это неправильно. Он сам для себя должен созреть. Что ему лучше, если пойти к психологу, либо пойти к хирургу, условно говоря. Понимаете? Если ты видишь, что ты не уверен в себе, он возбужден. Он, а, а, он хватается за себя, как за последнюю соломинку, в плане того, что тогда, да, тогда психолог там. Есть на самом деле, я учился в Петербурге, кафедра э, вот, вот у меня первичная специализация была, там Желтиков был, Виталий, Жел... Виталий Владимир Ильич, по-моему, ну, Виталий Желтиков, э он устраивает вот, один из первых, начал вот, такие крупные э конгрессы вот, проводить, я на них стараюсь каждый год попадать. И у нас даже была лекция, то есть, а как, как отличить этих пациентов, понимаете? То есть мы, mm -hmm. в принципе, психологически тоже, я, э на каждой конференции практически есть такое, такое понятие, как работать с пациентом. И я лично, как минимум, я стараюсь не пропускать эти вещи. Это не значит, что как-то, знаете, такие приемы, убеждения или тому подобное. На самом деле никого убеждать на пластической операции нельзя категорически. И, скажем так, потому что если ты человеку убеждаешь пойти на операцию, и что-то идет не так, это твоя mm -hmm. вина. И человек это... Поверьте мне, нельзя думать, что вот второй человек, который там, с которым ты общался, что он дурак, или он глупее тебя. Как правило, мы живем в социуме, где все умны, понимаете? И убеждать кого-то, идти на операцию, нет. Другой момент, если там, как, скажем так, человек приходит, у него ну, хорошая грудь условно говоря, грудь там, или у нее нету проблем с веками верхними, нижними, неважно. Ну, это к примеру, или у него хороший угол. Он говорит, давайте сделаем мне подтяжку лица. Там нету показаний. То есть там нету физической возможности сделать эти глаза лучше. То есть ты не значит, что ты просто сделаешь операцию, ты можешь получить осложнение, но положительные результаты ты, скорее всего, просто не получишь. Соответственно, как бы ты Навредил человеку, или как минимум не сделал ему лучше. Он потратил деньги, он потратил какое-то время свое на период операции, восстановление и тому подобное. И самое интересное, что ты об этом как бы мог предположить, потому что это видел. А, другой момент, когда у человека есть проблемы, он приходит, ну, что-то пошло не так. Тогда, да да, это совсем другая история. Но вот все проблемы практически начинаются а, с таких вот моментов. Ну, не все, точнее, ладно, вру, не все, но 50%. У меня что-то тут, кстати, 7 человек, вот смотрю, Ирина, Камила, Екатерина подключились к нам. Так, мы продолжим нашу конференцию. Задавайте вопросы. Те участники, которые к нам подключились в процессе разговора, еще раз повторяю, что с нами на связи Михаил Кудин, эстетический хирург. И свои вопросы вы можете написать в чате, я их увижу и задам Михаилу. Михаил, давайте поговорим вот про доступность к пластической хирургии. Каждым годом пластическая хирургия набирает обороты и становится все доступнее и доступнее. Это уже такой становится как будто в магазин за сумочкой сходить, за новый. Да? Вот эта вот доступность пластической хирургии, с одной стороны, очень позитивна, потому что действительно мы все хотим выглядеть молодо, красиво, а с другой стороны смотришь на э, одинаковых конвейерных девушек и теряется вот эта вот самобытность, э, какая-то изюминка, которая была в человеке, это я говорю по, от, по опыту своей подруги, она настолько была вот очаровательна в своей какой-то вот изюминке, э, она подкачала губы стала краситься, как на всех обложках глянцевых журналов, и она стала похожей на всех, она потеряла вот эту вот непосредственность свою, которая в ней была и привлекала. Ну, Что вы скажете ага. про похожесть? Ну, во-первых, скажем так, губы начнем... Их делают и хирурги пластические и разными хирургическими, и хирургическими, но это больше косметология. Но вы мне ответите на один вопрос. Она довольна? Она довольна. Вот она. Она счастлива. Она, она довольна? Она своим видом? Да. Да, ей нравится. Но, то есть ей нравится то, что она получила в итоге. И понимаете, тут вопрос такой. Как бы, ну, э, я сейчас не буду говорить обо мне конкретно, потому что я, допустим, не делаю больше букв. Никогда. То есть, ну, я имею в виду таких вот там, как называют, знаете, это... Uh, уточки, там разные, ну, какие-то различные моменты. То есть, почему? Потому что это не согласуется с моим внутренним восприятием красоты. Но кто-то делает, и люди довольны. Но я не осуждаю их. Вот именно тех людей, которые вот, э, не тех, которые делают, а тех, которые сделаны. Смотрите, она счастлива своим внешним видом. Она живет в своем мире, она индивидуум. Ей на самом деле абсолютно безразлично, что вы видите, что в ней что-то потерялось для вас. То есть для нее главное, что она получила то, что она желала. И тут вопрос. Вот для человека, что ему важнее? Ваше мнение или свое самоощущение? Если она хочет большой группы, пожалуйста. То есть мы как бы, понимаете, когда это как вот человек с, с туннелями в ушах. Вы меня не слышите? Я вас не слышу. Павел, слышно вас? Или кто там? Сейчас слышно? Меня, меня слышно, да, вы пропадали. Я поняла, что... Для меня я вы пропадали. Си... Я себя слышу. Да? Ага. А, ну, я поняла, что для вас, если сам человек доволен, то операция оправдана, вмешательство mm. оправдано. Тут момент такой, смотрите, да, теоретически да, но... У меня есть свои принципы, свои, скажем так, идеалы простоты. Если, скажем так, они не согласуются, то есть я не буду делать то, что мне не нравится, понимаете? Угу. Все-таки тут момент такой, что вы должны понимать, что чем хороша эстетическая хирургия? Она для меня тремя вещами интересна. Первое — это творчество. То есть это в определенной мере творчество. То есть я могу развиваться, я могу, скажем так, ну, назовем, ладно, не буду там говорить творить и тому подобное, но это определенная возможность делать что-то новое, постоянно новое. То есть, понимаете, это не какие-то стандарты. Второе — это возможность, несмотря ни на что, это помогать людям, то есть делать их счастливыми третья даже вот сейчас что-то вылетело из головы если честно что-то я хотел сказать вот про третью возможность но и здесь момент такой что она. я почему говорила еще а вот вспомнил здесь возможность третья возможность это я могу выбирать пациента понимаете тут же не <с. только пациент выбирает пластического хирурга, вы это должны понимать но и пластический хирург выбирает себе пациента. То есть, на самом деле консультация только она Человек приходит, вот смотрите, я знаю, что вам нужна там, условно говоря, блефаропластика, вы тоже знаете, что вам нужна блефаропластика. Вы приходите на консультацию, для чего? Вы друг друга начинаете знакомиться, и вы смотрите, подходит вам этот человек, внушает ли он вам доверие. А я смотрю, ну, как бы, адекватно ли этот человек, внушает ли он недоверие. Понимаете? Это вот как, как знакомство в ресторане. Человек Приходит пациент, он выбирает себе хирурга, он приходит, он может трех хирургов обойти, пятерых, десятерых. Человек такой зачастую тоже. И они приходят, выбирают свой... У меня есть такая один из лозунгов, такой, знаете, мне даже пациентка подарила, часто мне написано, какой доктор, такие пациенты. Я когда пришел когда-то работать в таракальной хирургии, нам это говорил э, мой заведующий, мой первый любимый заведующий, Пичеров Алексей Александрович, говорил, какой доктор, такие пациенты. И в эстетике это как ни в одной хирургии правильно. То есть здесь я выбираю человека, и он меня выбирает. То есть то, что как бы мы пошли, то есть э, процент, э, скажем так, да, сарафан на радио, да, соцсети, да, какие-то моменты, он уже да, тебе что-то знает, он тебя, он тебя до этого выбирает частично, ну, очередной этап — это беседа. Мы друг с другом знакомимся. Если я вижу, что это там, ну, там бывают так люди, которые, они не соответствуют друг другу по энергетике, понимаете там, бывает, ну, флегматичный хирург сидит, а там рядом там носится шторм в виде пациента. Или наоборот. Когда вот, там я, допустим, я такой достаточно активный человек, это 10 слов в минуту, бах-бах-бах, ва -ва сто слов в минуту, как пулемет. А человек сидит, он ну, думает, куда он попал, кому он попал? да, доктор, хорошо. Он уходит. То есть, это возможность относительно небольшой деньги. То есть я говорю, сейчас про стоимость консультации, условно говоря, выбрать себе. Там, избежать больших неприятностей в будущем. Есть, почему? Потому что ты подбираешь под себя э, хирурга. И наоборот, хирург, вот это моя, чем мне нравится, одна из причин, почему мне нравится эстетический хирург, я тоже выбираю пациента, я тоже имею на это право. Я не буду брать человека, который не согласуется со мной, вот условно говоря, понимаете? Mm -hmm. Потому что в большинстве случаев тогда это возникает проблема взаимопонимания с людьми. Mm -hmm. Михаил, о вас я слышала и читала положительные отзывы, да. Вместе с тем, ну, понятно, что есть хирургии, чьи работы не очень, так скажем, качественные, или как здесь применить слово качество, не знаю, можно ли. Ну, вот такие неудачные операции, которые уродуют женщин, например, как случилось с актрисой там, как Вера Алентова или Алентова, да, что из красивой женщины, в которой она была, превратилась в перетянутую, ну, не будем тут обсуждать, да, ну, тем не менее, если бы она старилась красиво, как это естественно от природы, было бы более гармонично. Согласны? Ну, сложный тут вопрос, понимаете. Во-первых, вы должны четко понимать, у всех хирургов есть осложнения. У всех есть, скажем так не совсем идеальный результат. Понимаете? И нельзя кого-то идеализировать, нельзя говорить, что у кого-то только вот все хорошее. Понимаете? А, у всех ни одного, я не встречал, и я не исключение, я вам честно могу сказать, а, я не встречал ни одного хирурга, у кого не было бы а, не то, что не идеально, даже я бы сказал, плохих результатов. То есть это ну, это есть определенный, скажем так, процент, и, к сожалению, все в него попадают. Знаете, есть, не это даже не, скажем так, это не просто даже про эстетическую хирургию, это про любую хирургию, в общей хирургии, в теракальной хирургии, то есть вообще в любой хирургии есть такая поговорка, осложнений нету только у тех, кто ничего не делает, или у начальства кто-то говорит, если ты ничего не делаешь, да, у тебя никогда ничего не бывает, у тебя все идет по плану, как ты себе написал. Как бы, потому что это все виртуально. В реальности, к сожалению, не всегда все идет так, как ты запланировал, есть определенные моменты, и в большинстве случаев это требует каких-то ну, дополнительных потом э, моментов по работе. И дополнительных операций, дополнительных э, вмешательств, и каких-то еще. Но это определенная риска, на которую идет пациент сознательно. С, э, слава богу, на самом деле, этих осложнений меньше, чем положительных результатов. Поэтому, наверное, люди до сих пор и ходят. Другой момент, что они понимаете, они как вам сказать, они э, это как, э, как и в любой, в принципе, другой медицине, хирургической специальности. Достаточно одного достаточно. плохого чтобы по нем узнали все. Ты можешь спасти 100, 100, 100 тысяч операций, да? у тебя один пациент умер на столе, и ты будешь там убийцей, кем-то еще. понимаете? Уже никому не интересно, сколько у тебя хороших операций. И, к сожалению, то есть у многих хирургов вот эти плохие операции они просто всплывают, и как бы, ну, потому что, вы же понимаете, это как вот с отзывами. Из тысячи довольных пациентов положительный отзыв напишет, вот если так в процентном соотношении, 1%. А из 10 недовольных пациентов напишет 9 отрицательного. То есть, ну, это такой момент, потому что человек, естественно, он возмущен, он доволен, он все, он все получил, все, что он хотел, ему больше ничего не надо. А вот недовольный, он будет как бы, я бы не стал говорить, что там уродует, не уродует, но есть плохие результаты. И, э, скажем так, опять же, тоже олентовая, а ну, насколько помню, она вышла, то есть есть еще понятие периода реабилитации, понимаете? Там, опять же, есть э, психологически какие-то нестабильные люди, которые, несмотря там на свой вид, э, продолжают дальше там, те же самые филлерами, какими-то веществами, препаратами, вводить в себя все, что угодно. Я вам так могу сказать, что Достаточно редко вот именно вот еще косметологию делают врачи. Зачастую и занимаются даже не врачи по специальности, вот именно вот этими вещами. я помню, у нас был администратор, у меня был раздвоенный язык такой, видите, знаете. Я говорю, знаешь, я бы убил, наверное, того врача, который тебе это сделал. Он говорит, да, мне сделал доктор в статус салоне он говорит, весь татуировка, все дело, все хорошо, он мне даже обезболился. Ну, то есть эти моменты зачастую делают не, не врачи. Опять же, не всегда, не обязательно, естественно, не в 100% случаев. А что касается неудачных операций, они не бывают. И есть определенная статистика. И то же самое, как два 2% кардиохирургических операций заканчиваются, ну, это вот тема моей кандидатства, они заканчиваются тяжелыми осложнениями в том числе летальными. И основной вопрос у человека, когда ты его встречаешь. Это вопрос том, да. у человека в глазах. Понимаете, никто не хочет попасть в эти 1-2%. Но они угу. есть, к сожалению. А -а -а. Михаил, вот вы говорили, что работали в центре, когда спасали людей, действительно спасали людей после ножевых а, а, травм, после аварий. И вот сравните свои два чувства. Чувства после вот таких операций, когда вы действительно вытягиваете, может быть, человека в, к жизни, да, и чувство, когда вы, ну просто делаете его чуть красивее, да, вот э, насколько различаются эти чувства, там, там вы действительно делаете благое дело, тут э, как бы вмешательство в природу. Не согласен, не согласен с вами, смотрите, там это вот ты себя чувствуешь, там, знаете, вот ты вверх, ты, ты как бы получил свой выброс адреналина, ты как бы немножко ну, чувствовал себя более важным, такое, но на самом деле, ну, есть такой момент, в плане чего, что я я же не сразу ушел в пластическую хирургию, я поработал с лазерами, я планировал уехать вообще за рубеж, подтвердил диплом, и уже вот-вот-вот, дальше пластику мне предложили абсолютно случайно. И пока я был в лазерах, то есть это тоже эстетическая, но, скажем так, не такая, ну, мне надо было время, чтобы учить язык, и я спокойно шел туда, продолжая дежурить в больнице. Uh, я первые полгода, да, я не совсем понимал, что от меня хотят люди, То есть, они не умирают, все, с ними все нормально, они приходят, но, понимаете, они уходили более счастливыми, они, если эти люди, которых я там спасал жизни, там, неважно, я, коллеги, не они даже с тобой, ну, вот они проходили мимо, это было вот, ты не чувствовал, да, ты удовлетворял свой, свое эго в плане того, что ты что-то делал, я вам честно могу сказать, что в эстетической медицине, хирургии, косметологии, э, неважно какой, ты морально удовлетворен, ты видишь реакцию, людей гораздо более выраженную, чем в классической медицине. Люди меняются, они становятся себя ощущением, они от ощущения себя красивы. Понимаете, как я всегда говорю, что там ты спрашиваешь, э, скажем так, есть понятие продолжения. Вот в онкологии, ну, я не говорю про нашу, там, белорусскую онкологию, хотя у нас очень хорошая онкология, но я вам сейчас вообще говорю про общемировой тренд. Есть понятие продолжительность жизни и качество жизни. Вот там ты влияешь, вот в большой медицине ты влияешь на продолжительность жизни. Вот если так вот смотреть, высока. А в эстетической медицине ты влияешь на качество жизни. И на самом деле качество жизни для человека оно занимает не меньшую строчку в, скажем так, в в приоритетах, чем ее количество. Понимаете? Здесь качественная характеристика. Я вам так могу сказать. Настолько э -э, счастливых, поменявшихся людей и благодарных, самое интересное, как в эстетической медицине, я не видел за все свои вот года, хотя я до сих пор дежурю в э -э, экстренной медицине. Я вам честно могу это сказать. вот, вот как Я поэтому одна из причин, по которым я ее люблю, эту медицину. Мне она нравится заниматься ей. Uh, я очень переживаю свои... Я тогда переживал свои неудачи. Здесь я тоже очень переживаю за свои неудачи, к сожалению. Но со временем их становится меньше. Я вам честно могу сказать, опять же, ты подыскиваешь какие-то... Ну, у тебя происходят э, изменения, скажем так, э, наработливая обучаемость, назовем это так. Какие-то моменты, их становится меньше. Да, они продолжаются, но их, ну, в процентном соотношении к твоему количеству операций становится меньше. И люди после эстетических операций, они очень благодарны, они очень меняются. Я вам честно могу сказать, это такая операция, это тот вид операции, который делает человека счастливым. Мне это нравится. Я все-таки вернусь к самооценке человека да, и восприятию его другими людьми. Вы знаете, часто представление женщин о своей красоте и что нравится мужчинам отличается от того, что действительно ценят мужчины. Для меня было открытие и изумление, когда мой муж, любящий меня и до сих пор, когда я, например, не накрашенная или спросонья с волосах с какими-то лохматыми волосами встаю и он в этот момент с влюбленными глазами я вижу эту энергетику он мне говорит какая ты красивая а когда я могу накраситься при параде он может это не заметить даже. Вот э, я о, о том, что, может быть, зачастую перед тем, как что-то делать, решаться на что-то, э, спросить, что, те, что другие люди ценят в тебе, и делать это обдуманно, а не просто для того, чтобы подогнать себя под какие-то современные стандарты. Ну, скажем так, вы подгоняете себя под свои стандарты, не под современные, под свои, понимаете? По поводу мужа. Ну, не будем говорить конкретно про вашего мужа, но давайте поговорим так. Суть в чем? есть у мужчин понятие реакции первичин, есть вторичный. То есть, ну, простой пример, когда пациентка делает у меня когда-то было там сколько лет, пять назад звонит мне пациентка на осмотр, просится на осмотр говорит, он ну сказал, иди к травматологу. Я так думаю, почему тут травматолог? Моя жена сразу говорит, она ему не призналась. У нас синяком на все лицо, живот, синяк на животе, сказал, что она упала. Он сказал, посмотрел, сказал, ты, наверное, что-то себе сломал, расстать синяки. Иди к То есть, понимаете, мужчина, когда он, большинство, не все, когда он в стадии влюбленности, когда он с человеком постоянно живет, он видит комплекс. Для него не так критично, какие у вас глаза, накрашенный, не накрашенный, прическа прическа так, такая. Он видит вас целиком, как цельную личность, понимаете? Другой момент — это этап э, встречи, когда человек только-только вас встречает. Он, ну, не, не зря же поговорка, а встречает по, по одежке, провожает по уму. Здесь то же самое, то есть внешний вид для первичной э, идентификации человека очень критичен. В женском коллективе немножко все по-другому. Ну, то есть я до сих пор, наверное, хотя я работаю преимущественно с женщинами, я имею в виду с пациентами, то, как бы, может быть, я их больше понимаю, чем остальные мужчины, но, честно вам скажу, то все равно это другие, ну, это другая планета, это инопланетяне, все равно. У них все равно все по-другому, они, они, у них совсем, ну, как бы, логика их отличается от мужчин хотя как бы они внешне могут так вот производить впечатление вполне отличных людей. Это не значит, что она плохая, она просто своя. Она специфическая, я их люблю за это, но их невозможно не любить на самом деле. И тут момент такой, что, понимаете, спрашивают, ну, допустим, я говорю, ну, или кто-то другой, мужчина вам скажет, ты знаешь, у тебя маленькая грудь, давай, наверное, сделаем побольше. И тут вопрос тогда, вы идете больше делать для него? Тут же, тут же как бы две стороны медали, понимаете? То есть ты пытаешься что, выяснить, какие у него, какие у тебя недостатки или создать себе дополнительные комплексы? Нет. А, главное, как ты себя ощущаешь в этом теле. Накрашена, не накрашена, с маленькой грудью, с большой грудью. А если у тебя, ну, с какими-то другими недостатками, если ты себя комфортно, там, с, горб... с носом, горбинкой носа, если ты комфортно себя с ней чувствуешь, если ты окружена, любящая семьей, они как бы все хорошо и тебя, ну, поверьте мне, э, большинство мужчин считают свою половинку идеальной, либо близкой к идеалу, условно говоря. Вы же понимаете, что любят женщины, и женщины любят мужчин, и мужчины и женщин не за внешность, то есть как бы не любят, где-то вот я недавно прочитал, э, не любят за какую то внешность определенную. То есть вас любят за вашими же недостатками. Там, условно говоря, вы любите своего мужа, несмотря на то, что он разбрасывает носки. Там, где идет, там и разбрасывает. Понимаете, условно говоря. Ну, возможно. Я же не знаю, как. Да, то есть и, соответственно, и мужчина тоже любит человека, он, они приняли его со своими недостатками. Другой момент, как вы сами живете со своими недостатками. Если вы считаете их недостатками, то как бы вы стараетесь использовать. Если вы считаете их достоинством, ну, поверьте, вы ко мне не придете с ними. Если вас ваш нос устраивает, вы не придете ко мне и не скажете, давайте мне сделаем аринопластику. Понимаете? Да, есть определенная категория девочек, которые там посмотрят на продукт и скажут, мне это тоже надо. Такое есть. И у меня были, я их как бы после жесткого такого разговора, они некоторые даже у меня отказывались от операции, в день операции они приходили, я им объяснял, что это, ну, это операция, это определенные риски. Для меня проще оперировать человека, который уверен, что ему это надо. Понимаете? Mm -hmm. То есть, ну, как-то так, наверное. Если какие-то уточняющие вопросы, давайте говорим. Давай. Да. Хорошо. Скажите, если бы вот сейчас не эстетическая хирургия, то каким бы вы врачом могли бы стать, если бы не это направление? Наверное, остался бы тракальным хирургом, скорее всего. Mm -hmm. но, наверное, не в этой стране, скорее всего, ну, потому что у меня диплом тут. понимаете, у меня диплом подтвержден уже, с, у меня в Польше диплом подтвержден с 2011 года, то есть я выучил за год язык, э, за второй год я подтвердил диплом, но мне оставалось только выехать туда, выехать, ну, это, там, это не значит, что это закончилось, то есть там была стажировка, там было как бы сокращение, э, ну, как бы, там, да, но ребята, которые после меня уехали, они уже работают врачами-специалистами, вы посетите, меня зовут к себе, а, ну, мои друзья-близкие, которых как бы, я притянул в дня, потому что, ну, то есть я был бы, наверное, другим хирургом, И, но не в этой mm -hmm. стране. Потому что, как вам сказать, когда ты работаешь в общей хирургии, проходит там, ну, я вот, я честно могу сказать, свой период жизни с 23 до 30 я не помню. Его просто не было. Это работа, это просто одна работа и все. Это нехватка денег, это работа, это сумасшедшая работа. И в принципе, наверное, для молодого хирурга, который работает в стационаре, который передает, это, вот, ну, это ну, реальность. Сейчас коронавирус та же самая ситуация, ребят. Они работают через сутки. То есть ты приходишь 16, 8 часов ты отработал, потом 16 часов от дежурил, Потом 8 часов отработал. То есть это получается 24 плюс 8. Получается 32 часа. А потом ты пришел, 8 часов побыл дома. Ну, там не 8 получается, ты 5-6 пришел, пока доехал. До, 8, до 6 утра побыл, потом в 7 утра выехал на работу, в 8 утра ты опять на работе. То есть ты живешь на работе, ты не видишь ничего другого. Это если ты не задерживаешься на работе еще, не приходишь в 8, в 9, в 10. И потом опять не уходишь на работу. То есть, ну, как бы такой темп жизни, для, особенно для молодых хирургов, он как бы характерен. Я, честно, могу сказать. Ну, может что-то поменялось, но маловероятно. Я же вижу, я же дежурю еще, поэтому я вижу, как работают ребят. Ну да, это такая профессия, которая по призванию, действительно по призванию. А... Понимаете, кормить семью, надо, семью да. надо создавать и надо ее как-то кормить, поэтому ну, тут вопросы другие. Чтобы, э, да, моя специальность в большинстве своем позволяет себя чувствовать более уверенно в плане финансовых каких-то моментов, но, mm -hmm. но в любом случае, если она тебе не нравится, ты не пойдешь, туда. Есть, ты не будешь, у тебя не будет получаться. Mm -hmm. э, хорошо можно делать только то, что тебе нравится. Mm -hmm. Михаил, были ли какие-то курьезные случаи, давайте о хорошем, были ли какие-то курьезные случаи у вас с пациентами, ну, естественно, не называя имен, что такое самое смешное вспоминается? Вы знаете, сложно сказать. В принципе, они были, но они как-то проходят. Вот сейчас вот даже Сложно вспомнить, понимаете, вот так вот на скидку. начинают банальных банальных, когда ты там спрашиваешь про какие-то новообразования, там, сколько у вас новообразований. Говорит, ну, ну, ты спрашиваешь, сколько у вас образований, два выше, То есть, вполне серьезно. Так, вот. и, и так, с таким образом, а почему ты спрашиваешь? Ну, по типу, ты считаешь меня выше, чем остальные, как бы, ну, ты объясняешь потом, да. Какой-то был интересный случай, я вот сейчас вспоминаю. Вот, вот так сложно вспомнить. На самом деле, вот на скидку, вот, они периодически случаются, всегда и везде. То есть, ну, с активным человеком ты посмеялся, ну, сложно сказать, честно вам скажу. Может, вспомнил может, ага, может быть, у вас были случаи, когда, например, через какое-то время а, пациентки к вам возвращались и говорили, нет, верните все обратно. Или, например, там муж приходил? А, муж нет. Пациентки иногда такие Было бывают. Так? Да, такие бывают. И причем, ну, не только после меня. Приходили люди, и после других хирургов они просят там опять убрать то, что сделано. Такое бывает. И, в принципе, то есть, ну, не видит человек в новом образе себя. Понимаете? И по каким-то причинам. Иногда это семейные моменты, потому что, ну, опять же, там, человек что-то сказал, это отложилось, и для него это уже минус, понимаете, в работе. Ну, я имею в, сво в своем внешности. Он, то есть, возникает определенный пункт, на который он садится, и дальше он его, у него он крутится, и он считает, что это вот причина. Такие моменты, ну, редко, но бывают. И неважно, то есть на самом деле какой-то хирург, и, то есть, ну, для меня это говорит о том, что я взял подготовленного человека. То есть он морально, был не готов. Морально был не готов. Часто такие моменты бывают, когда, когда человек вот находится еще в периоде реабилитации. Вы же понимаете, что все девочки хотят все сразу, желательно, вчера. Это абсолютно нормальная логика. Женская, она как бы вот вообще э, без вопросов, мне кажется, понимаете. Но другой момент, что я всегда, ну, понимаете, этот период, когда ты можешь понимать, насколько ты стар, знаете, когда, это когда тебе приходит пациентка и вот это просит, это и ты говоришь, а вы смотрели человека с бульвара Капуцинов? Кто это такое? Да, с Караченцевым, Миронов, да. Миронов, Караченцев, вот так вот. Караченцев, да. А кто это такие? И ты понимаешь, что ты стар. К сожалению, что возраст тебя как бы не миновал. Но на самом деле, вот если вы помните, там есть, есть такой как бы эпизод, когда девушка Карач... Миронова просит бэби, помните? Дорогой, да. сделай мне Бэби. Да. Он говорит, ну тут же долгий период, зачатие, там беременность, рождение, потом он вырастает, как бы все. Это проходит определенный Он говорит, да, я хочу как в кино. Мы с тобой встретились, завтра ребенок. Он ну это монтаж. Дорогой, сделай мне монтаж. Понимаете, ну вот, как бы вот когда человек понимает, ну, он не готов к этому периоду, который ушел между монтажом, понимаете, между ходом вот, в моей социальной сети до и после, понимаете. То есть, на самом деле, там же не всегда все, там и синяки бывают, там бывают и отеки, и, и вот такие моменты, то есть человек не готов на себя смотреть в таком виде, еще в раннем, понимаете? И тогда, как бы, да, он может себя не воспринять в этом качестве. Некоторые люди потом себя не могут уже воспринять, потому что они приходят, им почему-то захотелось, они поняли, ну, не их это, понимаете, как бы, и они приходят, и тут, ну, бывают, приходили ко мне люди, и у меня такие тоже были, не скажу, что это было такое критичное потом, то есть, ну, как бы, но сказать, что это было, ну, на мой взгляд, понимаете, самое страшное, ты видишь, что тебе все нравится в человеке. То есть как ты сделал свою работу, ты собой доволен. А человек, блин, ну, для него это, вот он поменялся, и он не видит себя в этой ипостаси. И это вот, это, я считаю, это мой, мой ну, назовем это как косяк, скажем так. Это мой я, значит, взял неподготовленного пациента, который на работу. То есть, внутренне он не готов к своим изменениям. Ну так, Михаил, может быть, действительно э, э, брать, э, ну, я не знаю, психолога или кого там именно, для того, чтобы э, перед консультациями, перед операцией общаться ну, с людьми. Александр, вот. смотрите, смотрите, вот вы ко мне пришли. Извините, а, переключите, извините, переключите сейчас. Извините, это я вас перебил, поэтому не расслышал. Поэтому все, это переключился звук, я вот не расслышал всего вопроса. Но тут простой просто пример. Смотрите, вот вы пришли ко мне, у вас есть явная проблема, условно говоря. Навис... Слышите меня сейчас? Да. Вот да. У вас есть явная для меня проблема, для вас проблема, нависание глаз. Вы пришли ко мне, говорите, знаете, доктор, мне так нависают глаза, я вот, ну, верхние веки или мешки под глазами, я хочу их убрать, а не Сходите к психологу. Что вы сделаете? Вы видите эту проблему, а, я псих... ее вижу. Психолог в центре, психолог в самом центре. А что, я возьму, не отправлять я возьму, его. Я возьму, я возьму вас заведу к психологу. Когда у вас есть явная проблема, понимаете, во внешности, которую вы видите и вы, которую вижу я. Я думаю, что я сделаю, и это будет хорошо. Насколько, понимаете, это, как бы это оправданно, эта консультация психолога? Когда да, когда я не вижу проблем, а ее видите вы в себе. Там, когда никто ее не видит, кроме вас, возможно, да. Возможно, надо идти к психологу. Я не спорю. Но отправлять поголовно людей, психологу, которые пришли на эстетическую я еще раз повторяю, они абсолютно нормальные люди. Они абсолютно нормальные люди. И у них психологических проблем не больше, чем у нас с вами, понимаете? Просто их можно решить за счет хирургии. Просто их можно решить за счет хирургии. Mm -hmm. То есть э, на самом деле у них такие же тараканы в голове, как и у вас, и у меня. Если уж понимаете, что у нас у всех есть mm -hmm. тараканы, просто они разного размера и разной породы. Ну, э, в каждой голове. И это, ну я еще раз говорю. 95% процент, ну, пациентов пластических хирургов это абсолютно адекватные, нормальные люди. Понимаете? То есть они приходят на липосакцию не потому, что они толстые, потому что у них есть депо жира определенный. Они могут девочками. Липосакции есть девочки 48-45 килограм и у них есть проблема, их надо сделать, понимаете? их надо решить. В другой момент там половина начинает кричать, что надо в спортзал ходить и тому подобное не решает спортзал да, их проблем. Они... При этом девочки у меня, которые приходят нас, с таким весом на репосакцию, они не вылазят с этого спортзала 5 дней в неделю. И питаются они строго по диете, понимаете? Но им для того, чтобы убрать вот эту зону жира, депо жира на бедрах, надо догнать там свой жир процент жира в организме до, до 4%. Понимаете? Чтобы стать жертвами бухенвальда. Ну и как бы вот такой момент. Есть проблема, она решаема. Тогда да. Есть проблема, и она нерешаема. Тогда идите к психологу. Вот и все. Пропали. Не слышу вас. Александра, не слышу. Не слышу. Не слышно. Я напоминаю участникам, пропали. все, я, да. я теперь на связи, да. а, я напоминаю участникам, что вы можете задать свои вопросы в чате, я их задам Михаилу Кудину, и так, так, сейчас я посмотрю, есть ли у нас вопросы, так, вроде бы, так, все, не, пока нет вопросов от наших участников. А, Михаил, тогда а, тут, тут были вопросы, на которые вы ответили, поэтому я, я уже их пропустила. Вы известный и успешный врач. Что для вас успех? Mm. Вы знаете, сложно сказать. Потому что есть понятие, как только ты достиг какого-то совершенства, понимаете, значит, ты остановился, значит, ты деградируешь. То есть, если ты считаешь, что ты стал совершенным, ты достиг успеха, ты как бы, э -э, как вам сказать, ты остановился. А остановка — это смерть, это, это деградация. То есть, я считаю, что, в принципе, понимаете, Uh, чем больше я оперирую, тем больше я понимаю, что ну, как бы я мало знаю, тем больше я задаю себе вопросы. Uh, да, мне как бы тогда хочется лезть в какие-то другие сферы, в линопластику, еще куда-то, то есть, ну, поэтому для меня успех — это, скажем так, заниматься своей uh, любимой работой и при этом себя, uh, скажем так, зарабатывать достаточно, чтобы uh, моя семья uh, чувствовала себя благополучно. То есть это не значит, что там миллионы крутить или тому подобное. Нет. А, Какие-то обычные радости жизни и обычный как бы, какой-то, ну, как бы так, знаете, как бы, есть такая поговорка, чем мальчик отличается от мужчины, знаете, Александра? Нет. Только одним, ценой игрушек. Вот и все, понимаете, то есть как бы э -э они не обязательно должны быть очень большие, хотя, как бы, вот, конечно, очень с благосостоянием увеличивается и цена игрушек. Но и и, как бы, ну, мальчик как мужчины отличается только одной, стоимостью игрушек. То есть это может быть Гелендваген, это может, в детстве это машинка, э во взрослом состоянии это Гелендваген или что-то еще, условно говоря кстати, о семье. Вы кого-нибудь оперировали из своей семьи да. или вы направите к другому хирургу? Мама я оперировал. Мама оперировала. Единственное, я смог ее отговорить, об думе на пластике, у нее там ряд сопутствующих а, патологий, которые мне как бы, я, несмотря на то, что я говорю, мама, ну как бы ты примешь, Если я убью свою мать на операционном столе, то как бы, ну я сам себе не смогу жить дальше. Но ее это не сильно интересовало, она мне такая отчаянная женщина, но блефаропластику мне пришлось сделать. К радости, наверное, потому что сразу после ее работы пришли люди, я как бы еще прооперировал, то есть это какой-то сарафан получился, очень даже интересно. Буквально через месяц у меня пошли с ее работы клиенты я начал их жен оперировать и непосредственно их самих, а несколько человек оперировал потом. То есть я, в принципе, еще, скажем так, заработал себе положительную репутацию наверное. Но а а, да. Михаил, а давайте поговорим о вас как о человеке, чем вы увлекаетесь жизни? какое у вас хобби, что вас вдохновляет? Так, ну хобби, наверное, сейчас у меня одно, это хирургия. я на самом деле единственное, что да, я сейчас как бы такой больше удачник немножко, наверное, мне как бы нравится что-то делать своими руками и мечтаю сходить на рыбалку. Десять лет это мечтаю. Сходить на рыбалку даже <свят> не получается. Как правило, нету времени. Но у меня во многом, наверное, хобби совпадает с работой. То есть для меня, как бы, на самом деле, хирургия — это хобби. И особенно в последнее время, я, допустим, стараюсь почистить как бы, книжку, еще что-то. То есть хотя бы что-то в день читать по своей специальности. Отвлекаться, ну, если отвлекаюсь, то это мне нравится какая-то физическая нагрузка, то есть нет, немножко творческая, то есть это либо что-то сделать своими руками, либо я люблю в лес ходить, я люблю просто ходить, я люблю природу, то есть на самом деле я очень люблю путешествовать, но не всегда времени не хватает, но я вообще такой человек легкий на подъем, я могу сорваться вот, сколько, два года назад, да. причем клиника, где я работал, учитель по пластической хирургии Юрий Иванович Бульков. Я в Питере был. А, нет, это было не два года, это больше, наверное, было. В Питере мы познакомились с доктором с Камчатки, он тоже был на первичке. Поговорили, он нас заинтересовал. Мы приехали с этой идеей в клинику, поговорили, собрались, и за полгода купили билеты, мы рванули на Камчатку, просто вот все, все клиники закрылись и поехали на Камчатку. Полетели, все толпы на Это было потрясающее время на самом деле, это потрясающее ощущение. Uh -huh. Ну, у меня все в жизни так, на самом деле происходит. Позвонили, сказали, поедешь в Крым. В детстве, там, 17 лет, собрался, поехал в Крым. Uh -huh. Собрался с Германии, поехал, поехал в Германию. в Америку. То есть, ну, вот такие вещи, которые, в принципе, они интересны. Мне нравится смотреть за природой. Вот, как бы, вот такие новые места, какие-то новые открытия, новые впечатления скажем так, причем это у нас с женой вот в этом плане проблемы, конечно. Она любит такой, как я называю тюленев отдых, она там на две недели залечь, волл инклюзив. А я люблю у меня этот двигатель где-то, я там люблю как вам сказать, я снимаю машину, она там где-то загорает, я снимаю машину, поехали. В этом году я должен был вот планировали ехать в Измир. Планировал, что семья 10 дней будет отдыхать э, в отеле, а я буду все 7 дней ходить в операционную смотреть ассистировать на ринопластике. Я договорился с турками, э, с хорошим турецким хирургом ринопластом, очень, очень таким, как бы, э, интересным человеком, на мой взгляд, интересной работой. Все 10 дней я планировал сидеть. Пока они там отдыхают, я бы где-то двигался. Но, к сожалению, поменялись планы. Поэтому занимаюсь садом, деревья. Ну и помимо того, что я оперирую, я, я Ага. А, ну, здорово, что вы любите путешествия и такой легкий на подъем человек. А, любите развитие. Михаил, скажите, какие книги и фильмы вот, вы можете порекомендовать нашим зрителям Которые вам запали в душу? Ну, Может быть, несколько, несколько да? фильмов? Книги? Скажем так, смотрите. Mm -hmm. Понимаете, что вообще вы знаете, что врачи по уровню интеллекта только на 70-м месте. Ну, по уровню развития, там, IQ, условно говоря. Ну, то есть, э, потому что, ну, по-моему, там 70-е, или какая-то рядом строчка, потому что часто просто не хватает времени на что-то остальное. То есть я э, в последнее время, я вам так могу сказать, э, последний фильм, который я посмотрел, был месяц назад, когда мне пришлось учить инсталяцию на две недели. Это было две недели назад. После этого телевизор я включаю только для новостей. И то, знаете, так вот, как, как бы, проще иногда сейчас в интернете посмотреть, зайти на какой-нибудь mm -hmm. канал, не буду как называть, быстро пролистать и посмотреть. Поэтому фильм, ну, из последних фильмов, который меня впечатлил, мне очень очень понравился фильм Timeless. Uh, у нас он переводится как uh, нет, uh, ну, нет, не он как называется, Области тьмы. У нас он переводится. Uh, там история про писателя неудачника, который нашел таблетки, которые расширили его возможности, uh, и он стал как бы очень такой эродирован, там, но на самом деле очень такой напряженный интересный фильм и я его посмотрел на русском, потом посмотрел на английском оригинале, и, по потом еще и на польском смотрел, потому что учил в тот, тот период польский, по-моему, 2011 -го года, фильм для 2013-го, могу ошибаться, по-моему, «Таймлис», Область и, тьмы". Yes. А, и там, то есть там вопрос, понимаете, как меня всегда нравилось, какие-то истории про развитие человека, про его, то есть, знаете, это называется жанр, нет, есть компьютерные игры, когда человек, вот, герой постоянно развивается, у него растет уровень какой-то. То есть mm -hmm. он не останавливается. Да. Uh, я не помню, как они называется, потому что я в игры тоже очень давно играл. Uh, mm -hmm. Не знаю, с чем это связано. Либо с тем, что я был администратором в компьютерном клубе в, в институте. Oh, wow. Ночью проводил за играми зачастую. но ну, не все, естественно. Но как так. С тех пор я, наверное, очень мало играл. С 2005 или с 2006 года, там это крайне редко, какие-то игры компьютерные. Но сам факт, по-моему, называются эти игры, то есть где герой постоянно развивается. Мне нравятся такие, такие фильмы. Вот Последний, из которых я смотрел, Области меня душу, вот «Области тьмы, он мне запал в душу. Знаете, я его пересматриваю иногда. Из книг, опять же, это книжки такие, я очень люблю ремарки. Я как-то запал на него, и практически всего сразу там... Ну, я вообще читаю запой. То есть я могу прочитать художественную книгу, то есть я наркоман. Книжный тогда становлюсь. То знаете, как бы, это как правило, как вам сказать. Я вот бросил курить, сколько, 10 лет назад, наверное, потом закурил, когда дочка, и потом опять уже не курил, уже 3 года. И тут как бы, есть одно правило наркомана, знаете, какое? Бы, никогда не пробовать. Я, если книжку начинаю, то я на нее вот как бы вот, я, я встаю только, чтобы сходить говорю, у меня, значит, все, вся работа у меня пошла в старт То есть я вот пока 600 страниц, ну, обычно, когда это 600 страниц, за день, я прочитываю, и тот 600 страниц, mm -hmm. то есть книжка проглатывается, и все. Uh, я не успокаиваюсь, пока я ее не закончу. То есть я буду, знаете, как ходить, вот, как к алкоголю, около бутылки. При каждой возможной способе взять и опрокинуть. Uh, какие книжки читаю? Из таких вот классики это ремарка, это вот это это чувственность, это супер, как, вот, такого, особенно, знаете, вот, ее не, надо, нельзя читать осенью, в период депрессии какой-то, потому что она тебя еще больше. Это точно. Но, сырую погоду, только без Глинтвейна ее нельзя читать. Uh, я прочитал практически всего ремарка. С, я люблю ху Фан фантастику, фэнтези, опять там же, где люди развиваются. Это, ну, я не знаю, они легкие, они не загружают, они, по сути дела, разгружают просто твой мозг. Это не значит, что там надо думать, что то понимать. Из таких классики фантастики, наверное, это Хайнлайн Звездный мира. Я его, опять же, прочитал на русском, на английском и на немецком. Ой, не на немецком, на польском немецком, я не знаю. И фантастика, различные какие-то вот такие авторы избирательные. То есть, у меня есть фэнтези, Иногда прочитываю, но это сейчас в последнее время это раз в полгода где-то книжка. Могу получать. Основное угу. я, конечно, читаю свою профессиональную литературу. <соспространение> <соспространение> да. а, спасибо за ответ. А, Михаил, у нас, видно, участница присоединилась позже, и она задает опять же вопрос, часто ли вы отказываете пациентам в операции, да, и в каких случаях отказываете? ну, может быть, в двух предложениях. Повторите. Скажем так, относительно, ну, я бы не сказала, что часто, потому что, как правило, ко мне приходят пациенты, у кого есть проблемы, и, но такие случаи бывают. Как правило, это люди, у кого ожидания результата, во-первых, либо в котором я не вижу, того, чем я могу помочь, как хирург, либо я вижу, что ожидания от операции у человека завышены. То есть, понимаете, когда человек ожидает от операции, то есть ты либо не можешь помочь ему, и ты отказываешь ему, потому что ты не можешь помочь ему физически, либо ты ему не можешь помочь, потому что ты понимаешь, что он, ну, как бы это не будет соответствовать его ожиданиям. <говорит> Ну, Хорошо. либо потому что не умею это Спасибо. делать. Понимаете, как, как мы шутили когда-то в этом, когда я работал в большой хирургии, я говорю, такой, когда говорит, как отговорить пациента от операции? Приди и скажи, что я таких операций не делал, но могу попробовать. Там и способ отговорить человека от операции. Я могу на вас попробовать. Ну да. Сразу... Отметаются все вопросы. Хорошо, Михаил, спасибо большое вам за встречу. Мне бы хотелось пожелать нашим зрителям, нашим участникам, что, конечно, если вы ощущаете, что вы станете счастливее после какого-то вмешательства, то, конечно, решение за вами. Но... При этом сохраняйте, пожалуйста, свою индивидуальность, ведь если бы все э, ложились, наверное, под нож хирурга, не было -то бы таких замечательных актрис, как Фаина Раневская, которая далеко не блистала никогда красотой, но была настолько яркой, настолько харизматичной э, и привлекала к себе миллионы зрителей, да, э, Лайза Минелли и так далее. Много актрис, которые отличались какими-то вот такими внешними изюминками, и которые привлекали многих зрителей именно своей неповторимостью, харизмой, внутренним миром. И э, мое пожелание нашим зрителям это... Да, да, давай. Я закончу, а потом я пожелаю, если можно. Пропали, не слышу вас, не слышу. Замечательно, улыбайтесь себе, умейте ценить то, что вам дала дана природой, да. Но учитесь строить отношения с мужчинами, с коллегами, с родными. Ведь если вы становитесь гармоничным внутри человеком, умеете строить отношения, умеете замечать свои чувства, рассказывать о них искренне, то зачастую люди при общении с вами не будут замечать ваших каких-то физических недостатков, они будут слушать и видеть вашу внутреннюю красоту, Михаил, пожелайте нашим участникам, чтобы вы хотели. Ну, ну, первое я хочу сказать, что хорошо сделанная работа, она не видна. Я не говорю за Фаину Раневскую, за Лайземинелью, хотя как бы тут, с Лайземинелью мне вопрос, конечно, ну ладно. А, но тут момент такой, вы должны понимать, что а, хорошо сделанная работа, она не будет никогда видна. То есть, вы не должны после работы, а, когда пластического хирурга, сказать, что вам что-то делают. Понимаете? То есть любой пластический хирург вам скажет, что там, условно говоря, про линопластики, как я однажды Риланечку вы, наверное, нос делали. Делали ей нос? Он говорит, да, я делал. Он говорит, ну, видно, Он говорит, значит, плохая работа. То есть если человек видит, что в нем что-то не натурально, что это сделано, если это не специально было сделано, то есть, как бы, осознанно, то значит, ну, она не идеальна. Это не значит, что она плохая, она просто не идеальна. Идеальных людей не существует. Существуют ваши какие-то проблемы, которые, ну, не, назовем это не, проблемы, дискомфор, это не проблема. дискомфорт, диссоциация между вашим внутренним и внешним содержанием. Я, как человек, который, как бы, ну, немножко на другом полюсе пожелания Александры, Александры uh, могу, чтобы, как бы, чтобы вы приводили свое внутреннее содержание наружное. Как вы это будете делать, это уже другой вопрос. Он уже как бы индивидуальный, но он зависит от этого. Uh, просто помните одно, то есть как бы надо меняться, uh, мы никогда в жизни не жалеем о том, чего не сделали. Не а, точнее, извините, я неправильно сказал. Мы никогда не жалеем в жизни, жизни о том, чего никогда мы не, не сделали. Жалеем о, мы всегда жалеем о том, об упущенных возможностях, о том, чего не сделали. Неважно это там с хирургией, там, познакомились с мужчиной, не познакомились с мужчиной. А, сделали операцию, не сделали, а, сделали. А, пошли устраиваться на работу. Нет, Если вы себя ощущаете Скажем так, возможности, что у вас как бы нету для вас преград, ну, не, не ощущаете себя в каких-то недостатках, таких перманентных недостатках, они стоит идти к классическому хирургу. То есть это определенные риски, это определенные вопросы. Ну, как бы, скажем так, это операция, это хирургия. И она всегда может быть со сложными. Да, в, в то же время нет его невозможного. Таким способом вы объетесь своего результата. Я имею в виду измените что-то. Это уже вопрос дискутабельный. Не буду Александру перезирать, но дорога к любому, скажем так, эстетической медицину. У вас эстетическую как медицину, вас... как Александра сама сказала, она сейчас в последнее время стала более, да. в, последнее время стала более... Да. в последнее время стала более Никогда ничего не боится. И э, вы все равно будете совершать как э, будете совершать правильные поступки, так и ошибки. Правильные поступки, как и, и ошибки, ошибки, они забываются. И, а они правильно, забываются. правильно они просмутывают вас дальше. Ну и потом время показывает, что было правильно, потом что потом время показывает, что было правильно, что нет. А, действительно, самое главное, какой смысл жизни? Это радоваться, быть счастливым. Получать удовольствие от жизни. А уже э, каким способом вы э, счастливы? Или через эстетическую хирургию, или там… Абсолютно верно. Убирать естественно. Вот. Благодаря Мой муж буквально 10 секунд вашей инстаграм-операции с большими глазами сказал «выключи это» и даже не выдержал, поэтому вы мужественные люди, если вы делаете женщин красивыми, это здорово, ну а, а другими способами тоже можно достигнуть счастья через общение. Хорошо. Михаил, что-то хотите еще пожелать, сказать нашим участникам? Наверное, все пожелали. Но всем удачи, любви и, скажем так, и счастья. Все, что можно пожелать людям. Здоровья Во, в наши Хорошо. тяжелые коронавирусные времена. И красоты. Здорово. И красоты. красоты. Спасибо большое.